Чтобы создать капитал, надо эффективно управлять деньгами. WinWin -win People Capital открывает возможности будущего. Умное потребление, бизнес под ключ, инвестирование, обучение. Четыре предложения, которые изменят ваше финансовое состояние. Зарегистрируйтесь на VVP Capital и получите эксклюзивный доступ к уникальным финансовым инструментам. Умное потребление – это покупки в местах магазинах, в том числе на AliExpress. Скидки до 90%. Карта Gold даст вам еще больший процент кэшбэка. Подключите к платформе друзей и получайте 5% от их кэшбэка. Рекомендуйте и получайте премии. Готовы начать бизнес? Тогда сначала статистика. В мире онлайн-продажи составляют более 2 триллионов долларов в год. Хотите иметь прибыль с онлайн-продаж во всем мире? Станьте партнером VVP Capital. Получите бизнес-план создания доходов 10 тысяч евро. Увеличивайте свою прибыль, строя партнерскую сеть. 60% по партнерской программе и кэшбэк до 10 уровня клиентов. Инвестируйте в масштабный бизнес. Диджитал банк, кэшбэк-платформы и платежные сервисы. В тренды, готовые максимально раскрыть потенциал в ближайшие пять лет. Впервые акционирование в линейные бизнесы, доступные только внутри системы. Digital Bank самая быстрорастущая сфера бизнеса в мире. В следующие пять лет все банки перейдут на цифровые платформы. Станьте акционером Digital Bank. Приложение кэшбэк для офлайн-покупок. Миллионы клиентов и миллионы прибыли. Электронная платежная система Оборот в год 1 триллион долларов. Станьте в числе первых, и вы получите большую часть прибыли этих рынков. Станьте акционером этих бизнесов. Система блокчейн и смарт-контракт гарантирует защиту ваших опционов. Наша цель за 5 лет создать 10 миллионов клиентов. Прикоснитесь к возможностям будущего одним из первых. Зарегистрируйтесь на VVP Capital и мы научим вас управлять деньгами.